Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, журналист Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Ну вот мы и подошли к заключительной части наших уроков по избавлению от ежедневной тревоги. Давайте напомню, что в первой части мы с вами проанализировали, с чем вообще нужно работать, почему это важно и как все будет устроено. Во второй части я научил вас фиксировать ваши тревожные события. Надеюсь, вы практиковались. В третьей части я рассказал вам, как менять ваше восприятие к этим тревожным событиям. А в четвертой части мы будем разбирать примеры, которые я провожу с клиентами у себя на курсе психотерапии. И я увидел очень много вопросов такого характера. Павел, вот вы рассказываете в, своем видео, в своих видео, что избавиться самому нереально и что надо обязательно идти к вам на курс. Нет, не обязательно, друзья. Всего лишь вы должны понять, что... Вы можете двигаться с разной скоростью. Если вы работаете самостоятельно, при этом дисциплинированно, ежедневно, вникая, анализируя, работая непрерывно, получая больше информации, часто практикуясь, вы все равно выйдете из своего состояния невроза. Просто вам может потребоваться от нескольких месяцев до нескольких лет на это. То есть это вопрос всего лишь скорости получения результатов. Но если вы просто услышали информацию и ничего не делаете, то ваш невроз будет только крепнуть, тревожность будет только возрастать. А когда мы говорим про работе с клиентами на курсе, то все, что я вам сейчас рассказывал, мы это с ними внедряем на ежедневной основе. То есть, прям с самого утра до вечера мы фиксируем, разбираем все тревожные ситуации, которые у клиента возникают. Делаем это совместно. И добиваемся двух целей. Первая цель – это добиться того, чтобы не было ни тревог, ни симптомов в течение каждого дня. А вторая цель – это научить клиента менять свое восприятие к любым тревожным ситуациям. Представьте, что вы взяли и вместе со мной проработали сотню своих тревожных ситуаций. 101 первую ситуацию вы легко сможете сделать без меня. А значит уровень тревожности ваш возрастать не будет, а будет только снижаться. И вы сможете сохранить полученные результаты на курсе. Поэтому за два месяца плотной такой ежедневной работы мы добиваемся очень хороших изменений, очень хороших результатов, о которых уже огромное количество видеоотзывов у меня на ютубе и в других источниках. Поэтому давайте сразу определимся. Избавиться любой может от своих ежедневных тревог только если он будет дисциплинированно работать по той технологии, которую я вам рассказывал в этих видео. Тогда это и возможно. На курсе он просто сделает это быстрее и лучше освоит эту технологию, потому что я же ее передаю, но мне нужна с вами обратная связь, чтобы вы постоянно получали обратную связь в плане, правильно вы делаете, как здесь фиксировать, как здесь разбирать и так далее. Ну что ж, надеюсь с этим понятно. Конечно же, я вам скажу так, что печально статистика показывает, что вы до сих пор не понимаете, что вам нужно делать. Пишите зачастую иногда комментарии, что я не знаю, как фиксировать, я не знаю, как разбирать. Ну, все правильно. Вот, вот я про это и говорю, что не все способны применить эти технологии, когда их слышат. Но вам нужен кто-то, кто будет показывать на ваших примерах. Здесь делаем вот так, здесь делаем вот так. И доделывает за вас, когда вы останавливаетесь. Поэтому... Если вы решили избавиться, то у вас есть несколько вариантов. Первое, это ничего не делать и оставаться в своем состоянии. Или делать вид, что вы что-то делаете, но состояние состоянии будет состоя... оставаться. Второе, работать самостоятельно над собой по технологии, которую я рассказал. И третье, это обратиться к нам с Татьяной, как к специалистам, которые помогают это внедрить. Ссылка на курс, как всегда, в описании под любым моим видео. И кроме как курсом, я по-другому не работаю. То есть, только в рамках своего курса. Итак, давайте определимся с ситуацией. Например, клиент говорит. Боюсь, что будет тревога в течение дня. То есть клиент может сказать. Переживаю, как буду себя чувствовать. Мы говорим ему, как себя чувствовать будете. А физически или эмоционально? Он говорит, эмоционально. Мы говорим, тогда мы записываем так. Подумал, как пройдет мой день. А вдруг весь день будет тревога. С тревога. И здесь в этом случае мы разбираем по вариантам его возможные варианты эмоционального состояния. От самого плохого. Uh, будет паническая атака, до самого хорошего uh, буду просто счастлив. Там такие есть варианты, там будет предпаническое состояние, сильная тревога, средняя тревога, слабая тревога, беспокойство, волнение, раздражение, плохое настроение, нормальное настроение, то есть обычное настроение, нормальное настроение, приподнятое настроение, хорошее настроение, отличное настроение, буду просто счастлив. Вот такими вариантами мы расписываем, как будет себя чувствовать человек в течение дня. Дальше. Следующее это боюсь, как буду себя чувствовать в течение. дня. То есть здесь мы уже говорим про симптомы. То есть клиент может переживать за физическое состояние. И вот здесь самое главное, что мы расписываем также. Подумал, как пройдет мой день, а вдруг мне будет плохо весь день, це тревога. Но варианты здесь мы уже расписываем. По его физическому состоянию и начинаем с самой плохой комбинации симптомов например будет сильное напряжение повышенное сердцебиение слабость и головокружение вот такой вариант сложный потом мы его копируем и корректируем убираем допустим слабо легкое напряжение то есть будет легкое напряжение сильное сердцебиение э, слабость и головокружение Дальше мы убираем, допустим, головокружение, Будет легкое напряжение в теле, будет сердцебиение, будет слабость повышенная. И вот таким образом переходим к нейтральному состоянию. Будет, допустим, обычное состояние. Перед этим пишем дискомфортное состояние. Потом пишем комфортное состояние. А дальше уже пишем симптомы позитивного характера. Например, будет комфортное состояние и легкость в теле. То есть, видите, мы вначале брали комбинацию с плохих симптомов, а в конце мы добавляем комбинацию с хороших. Легкость телей теле и комфортное состояние. Будет ясная голова, легкость телей комфортное состояние. Будет энергия в теле, ясная голова, легкость телей теле и комфортное состояние. И вот таким образом доходим до самого позитивного. Дальше. Собираюсь в магазин, боюсь, что в обморок, тому подобное. Здесь я спрашиваю клиента. То есть, а что плохого, если вы пойдете в обморок? И оказывается, что для клиента важно... Не то, что он может упасть в обморок, а то, что о нем подумают люди, если он упал в обморок. И вот здесь мы записываем так. Подумал, как воспримут люди то, что я упал в обморок. А вдруг подумают, что я ненормальный, с это ревоком. То есть человека пугает, как для себя люди объяснят то, что он упал в обморок. И в этом случае мы разбираем по вариантам, как еще могут люди это себе объяснить? Например, что человек отравился, или человек с похмелья, или резко поднялся, или была до этого травма, или болеет, заболел сейчас температурой, или перенервничал, узнал какую-то серьезную новость. То есть мы находим минимум 10 разных вариантов. В этом случае, кстати, можно использовать эти варианты записывать не от плохого до хорошего, а в разнобой, потому что очень сложно соблюсти градацию, когда мы говорим о мнении человека. То есть представьте, как мы сравним мнение, допустим, что человек скажет, подумай, что вы отравились, поэтому в упали, или потому, что вы, например, получили травму какую-то накануне и поэтому вы упали. Какой здесь вариант лучше, какой хуже? Это просто разные мнения, поэтому мы здесь просто можем в разнобоях расписывать. И хорошие, и плохие в перемешку. Главное, чтобы не было негативных одних и тех же вариантов. Дальше. Вспомнил, как случилась паническая атака. Здесь наша задача записать так. Вспомнил, как случилась паническая атака, а вдруг опять случится с тревога. И в этом случае мы должны расписать совокупные причины, которые совпали тогда у человека, по которым случилась паническая атака. Часть причин есть стандартные. Например, была повышенная тревожность, не понимал, что со мной происходит, усиливал страхом свои симптомы, сосредотачивался на ощущениях, боялся своего состояния за последствия и не работал над собой. Да? И дополнительные еще причины, обычно это причины с... С стрессами, которые случились накануне С ухудшенным самочувствием Из-за сна, там, аппетита, утомляемости и так далее Когда мы понимаем совокупные причины Почему у человека тогда случилась паническая атака Он уже не может э, быть уверен Что это произойдет в настоящем Потому что этих причин у него уже нет Дальше Подумал поехать на машине, вдруг станет плохо Давление То есть вот здесь человек переживает за давление Подумал поехать на машине А вдруг повысится давление, це тревога то есть здесь мы формулируем так. И здесь мы можем расписать, какое давление будет у человека в машине. Самый первый плохой вариант будет очень э, высокое давление на границе допустимого, например. А, второй вариант э, будет очень высокое давление близко к границе допустимого. Следующий вариант будет очень высокое давление. Потом повышенное давление. Потом будет давление чуть выше обычного. То есть видите мы формулируем более наглядно. Чтобы это было понятно. То есть вы гораздо выше обычного. Немного выше обычного. да, Повышенное давление. То есть <coughs> дальше. И последний вариант будет. Давление будет как у космонавта. То есть идеальное, А предыдущий будет давление почти как у космонавта. И вот таким образом мы расписываем варианты. Какое давление будет у человека в дороге. Чтобы он как раз к этому спокойнее относился. Здесь Принцип всегда очень такой, очень интересный. Значит, когда человек собирается ехать на машине, он переживает за свое давление. И он беспокоится, потому что не видит вариантов. Но как только эти варианты у него есть, он меньше переживает за давление. И благодаря этому спокойнее находится в ситуации, за которую переживал. А благодаря более спокойному состоянию в самой ситуации происходит более хороший вариант. То есть страх повышал его давление. А сейчас меньше он переживает и получается, что страх уже не такой сильный и давление повышается чуть-чуть, и он, получается, находится в промежуточных вариантах. И таким образом, в следующий раз еще меньше переживает. Это называется позитивное подкрепление. Дальше. Подумал, поехали далеко, вдруг машина сломается. Здесь мы можем расписать варианты, что произойдет с машиной по дороге. Например, можем писать, что э, там двигатель, встанет двигатель, да, условно говоря. Потом мы можем написать, отвалится колесо. Потом можем написать, что... Пога... Ну, там, следующий вариант это то, что спустит колесо. Вот. Следующий вариант это то, что э, начнет э, там, громко работать глушитель, например. Что такое. Следующий вариант это то, что сломается, допустим, э, ручной тормоз. Следующий вариант это то, что перегорит какая-нибудь фара следующий вариант это то что перестанут работать омыватели то есть и мы таким образом расписываем варианты варианты до тех пор пока не дойдем до самых простых например там сгорится э, чек э, в машине или, допустим, <как> закончится омывающая жидкость. То есть, вот такие вот варианты. И когда человек видит, сколько вариантов есть того, что может случиться с машиной по дороге, он опять же тоже начинает к этому спокойнее относиться. Но вы должны понимать, что у каждого у вас ситуации свои. И нужно именно их определять, именно их и прорабатывать. Подумал, что вдруг заболею раком. Вот здесь бывает часто такой вариант. Ну, то есть, бывают такие клиенты, которые прям переживают, что заболеют раком. И здесь мы должны расписать э, варианты, то есть подумал, как пройдет моя жизнь, а вдруг заболею раком. С-тревога. То есть, человек боится, что в течение жизни однажды он столкнется с проблемой рака. И мы здесь э, расписываем, с какими проблемами рака он может столкнуться. Например, э, появится там рак э, третьей стадии, неоперабельный с летальным исходом. Следующий вариант: появится рак третьей стадии, операбельный. Соответственно сделают операцию, потом надо будет делать несколько химиотерапий, потом опять вернется рак и с летальным исходом. Вот мы вот таким вот образом рассматриваем все возможные варианты. Потом это будет, будет рак первой стадии операбельный, сделают операцию и все, на этом закончится. Потом будет только какая-нибудь доброкачественная опухоль найдется. Потом появится будет какая-то киста просто у человека. Да? То есть мы говорим о том, что снижаем как бы уровень новообразования, с которым он столкнется. Будет несколько раз подозрение на рак, например. То есть просто подозрение есть, но это. И потом мы пишем, что всегда все маркеры будут отрицательными. Это тоже последний вариант. То есть что человек будет сдавать анализы, но все маркеры всегда будут отрицательными. Маркеры на рак. И вот таким образом мы разбираем по вариантам. То есть это все делается письменно, для большей наглядности, чтобы в голове это укладывалось и человек четко это воспринимал. Вспомнил, пришлось закрыть бизнес. Здесь человек говорил, что у него был бизнес, ему пришлось его закрыть. И он объясняет себе, что он, допустим, слабак. Это вызывает у него тревогу. И мы берем и находим совокупные причины, почему он закрыл бизнес. Начинаем искать эти причины из разных направлений, сферы обстоятельств. И таким образом начинаем, естественно, воспринимать, что такое произошло. И когда человек вспоминает о то, том, что он закрыл бизнес, он начинает уже спокойнее к этому относиться, понимая, что у него были на тот момент совокупные причины которые в сумме к этому привели. Хорошо. Итак, вот мы сейчас разобрали пример. Вот вы сейчас просмотрели 4 видео. Если не просмотрели, вернитесь. Они с большими цифрками специально я сделал, чтобы было понятно. Ваша задача пройти по шагам. И, конечно же, я на самом деле, у меня есть такая цель. Я бы хотел, чтобы каждый из вас мог избавиться. Но э, чем больше я работаю с клиентами, тем больше я понимаю, что избавляются в итоге единицы. То есть только единицы живут полноценной жизнью. Потому что они готовы над собой работать. Они готовы вкладывать в это время, в это деньги и в это свое собственное развитие. Готовы развиваться в этом направлении. Все остальные э, бывают даже в очень пла плачевных состояниях. Они просто продолжают проживать эту жизнь. Но вы должны понять, что у вас жизнь одна. И вы должны проживать ее на очень хорошем уровне в эмоциональном плане. Поэтому если вы хотите наконец-таки начать это делать, то просто запишитесь ко мне на курс. Ссылка в описании под видео. На, на этом у меня с вами все. Будем на связи. Всем пока.